Всем привет, с вами канал RedChannel, сегодня я хотел бы с вами поделиться о том, что делать, если у вас плохой микрофон и вам нужно очистить звук. Вот у меня, например, очень дешевый микрофон, и всякие шумы он очень близко воспринимает, и вообще очень плохо слышен звук, очень все шипит у меня при записи есть такая программа Audi City. Вот. она бесплатная можно скачать легко просто в любом поиске в введите ее например тут первую кладку выберите скачайте ее отсюда для любого винуса есть у меня она уже скачана, я и не буду скачивать, я просто покажу как ты пользоваться. Oh, К сожалению, сейчас ноты записываю. So so like я уже записал начало видео, и сейчас покажу как очистить заходит через эту программу. Заходим в программу, кидаем ту аудиозапись, которую вам нужно очистить. Что тут нужно сделать? Всем привет, Сейчас канал, вот, Сегодня я хотел бы с вами зоны, поделиться где о том, мы где просто вашу мы выбираем свободную зону, зону, зону, где вы не говорите, Я просто ваш Вот например, у меня жмем Мы ее вот выделяем, эффект жмем, мы эффекты. жмем эффекты, жмем вот эффект, эффект выбираем, после чего выделяем всю а, и Делаем. И жмем создать на шум. После чего выделяем всю аудиозапись, также эффекты, и применяемся. Что у нас получилось? Привет, с вами канал PredChannel. Сегодня я хотел бы с звук, Что делать, если вы... Привет, с вами канал PredChannel. Сегодня я хотел бы с звук, шумы и... Что делать, если у вас плохой микрофон и вам нужно очистить звук? У меня, видите, еще снова вот У меня, например, шум. очень дешевый микрофон и всякие шумные Значит, я делаю эту процедуру еще раз. Потому что шум еще остался. Делаем все так же. Сначала создаем модель шума. После всего выделяем. Применяем этот пуф. Теперь должен лечь подавиться. Вот он должен убраться. Всем привет, с вами канал Бредчайно. Сегодня я хотел бы с вами поделиться о том, вот ну, собственно, что все. делать, если у вас плохой микрофон и баб... Ой, Всем спасибо.